Вот, живя с любимым человеком, да, я пытаюсь понять, он выстраивает такую статистику, что занимаясь своим хобби, вот э разбираясь в футболе, делая ставки <смех> на эти игры, когда мы там в ссоре и от друг от друга <смех> отсутствуем, да, у него все это получается, там выстреливает, у него интуиция работает, там это так сыграет, это <смех> так, все хорошо. Как только у нас все хорошо, у него ничего не получается, не играет. Вот просто это его статистика да. и вопрос вот к чему, что может ли женщина, желая нам мужчиной, влиять каким-то образом на его удачу. Не не просто играет? может, а именно этим она в основном и занимается. Я и же, тоже. Мне -то это не нужно, мне наоборот да. хочется, чтобы у него такое... Нет, был. есть категория женщин, которые удачу со своих мужчин слизывают. Не потому, что они такие ведьмы, не потому, что что-то. Просто они являются носителями некой силы, которая перебивает ту силу, которая за ним стоит. Кто такой игрок? Это человек, который вносит некие элементы хаоса в окружающую реальность и просчитывает вероятности этого хаоса их, их проекцию в реальной жизни, либо не вносит, просто просчитывает. В любом случае он зависит от хаоса. Но зависеть от хаоса, просчитывать его вероятности можно лишь только, когда этот хаос находится в малой доле. В малую долю, но необходимые и достаточные для того, чтобы был -то, заработал генератор случайных чисел. Представим себе, что рядом находится человек с очень серьезным полем и с очень сильным полем, который является носителем большего хаоса. Значит, соответственно, доля среднестатистического хаоса в этом конкретном поле возрастает, а я уже просчитываю ему плохо. Он уже не может просчитать. Малую долю может, большую нет. Или напротив, находится рядом человек с очень упорядоченной системой который не пропускает хаос вообще вокруг себя, но с достаточно сильной системой, за ним стоит достаточная сила, которая занимается в этом мире тем, что перекрывает доступ к хаосу. То есть она его ограничивает, она его нивелирует. И носитель такой системы находится в поле человека, для которого хаос средство заработка, а конкретно статистика его проявления. И он перекрывает ему доступ к хаосу совершенно нечего считать. он прикладывает Свои наработанные алгоритмы, а они не работают, потому что мера хаоса упала до критической величины. Любые алгоритмы срабатывают на среднестатистическую меру хаоса. Закон магически говорит, что система будет развиваться, но не рушится в том случае, если хаос не превышает 5-6%. Если человек является носителем этого потенциала, то он, как правило, рядом находящийся не нужен вообще, то есть ему вообще люди рядом не нужны. Ему начинают люди быть нужными, если у него хаоса больше, и тогда ему нужен стабилизатор. Или у него хаоса меньше, тогда ему нужен хаосит, который его хаос вывернет до средней статистической нормы, когда уже может, может начинаться проект творения. В зависимости от того, кто вы, носитель хаоса или носитель порядка. Скорее всего, носитель порядка. Да. Значит, вы умоляете его хаос. Просто умоляете его хаос. И он не может его считать. Чтобы такого эффекта не возникало, вы должны включать в хаос себе, научиться включать в хаос, когда он работает. Да, когда он работает на эту статистику, когда он работает на игру. Включать в хаос в себе специально методы. Носителем хаоса является вода. Это воздействие на астральное тело. Если вы владеете стихиями, значит, вы просто подгружаете в этот момент воду. Или а, очень эмоционально себя возбуждаете, в эмоцию в такую впадаете, что просто это гиперхаос. Да. Что может вас вести в эмоцию? Какая-нибудь мелодрама да, или наоборот какой-нибудь какой триллер, ужастик. То есть чтобы вам надо эмоционально возбудиться? Ну хотя бы выпить 150 грамм. Снимается контроль сознания, да, эмоции начинают плескаться. Попробуйте и так, и так, найдите удобоваримую форму для того, чтобы вам находиться рядом со своим любимым, но не умалять его возможности. Потому что у него есть природный талант, он умеет просчитывать вероятности хаоса. Вы носитель системы порядка, ему этот талант перебиваете. То есть достаточно серьезная сила порядка за вами стоит, что она имеет право перебить хаос. Здесь никакая любовь не сработает, потому что это системные функции. Да? Либо в тот момент, когда он играет, вы просто с его поля удаляетесь. Просто, да, ну, кого? Да? или там, в театр, куда-нибудь. Да, вот он играет, и вы в театр. На это время. Да? Воспринимайте его хобби как работу. и Все будет нормально. Просто, ну, вот он должен на эту операцию, в своей операционной остаться один. И вам там место. Ничего страшного. Ну, это даже в расстоянии значительно, то есть это, это даже не в одной комнате, а вот, ну, просто мы в хороших отношениях, угу. так, все хорошо, да мирно, угу. он где-то там на рабочем месте, я там, угу. дома, вот, то есть порознь, то есть все равно как-то не получается. Выработайте какие-то, если вы оба это видите, значит вы можете разработать систему ритуальных действий, которые будут формировать в этот момент, когда ему нужно поиграть, какую-нибудь ритуальную ссору между вами. Чисто ритуально, ничего не значит. Она у нас спонтанно возникает. Так, спонтанно. А так будет не спонтанно. Так будет что не спонтанно. разрушает мою психику вообще. Будет а, это не будет. а это не будет разрушать. Потому что излишний хаос, конечно, разрушит вашу психику, но его психику разрушит излишний порядок. То есть вы должны найти компромисс. Если это любовь, вы найдете, найдете способ договориться. Может, вас поэтому и свело вместе, что вы вот, это вот свои, своим взаимодействием будете искать универсальные. Механизм, как предъявить хаос с порядком, когда он нетрадиционен. Обычно носителем порядка является мужчина, носителем хаоса является женщина. А у вас эк все вывернуто, да? и тем не менее, раз такая задача, техническая задача перед вами встала, вы должны ее решить, либо расписаться в собственном бессилии и ее решать вообще. Ну это что не произошло? Ну, вот не надо разберитесь в природе этого вопроса. Вот, и э, ну, это процесс договора, если вы этого человека действительно любите, и он любит вас, вы найдете способ договориться, если вас интересует его мнение. Да? Просто смотри, вот есть у нас такая статистика, давай-ка попробуем придумать, как, вот есть такая теория, да? изложите ему теорию, которую вы услышали сейчас от меня. Ну, вот, если эта теория правдоподобна, то нам подойдет вот такой вот механизм. Давай попробуем, давай, попробуйте посмотреть на результат. Получилось, не получилось, да, вот такой механизм попробуем, Давай Методом проб и ошибок научитесь. Даже интересно, это же <сíck> <сíck> Опять же, если вы выработаете такой алгоритм и доведете его до совершенства, представляете, насколько не только укрепится ваш союз, а насколько усилится ваши права, потому что вы в этот мир принесли что-то новое. А те, кто приносит в этот мир какой-то элемент новизны, всегда получают в правах больше, чем тот, кто повторяет уже за кем-то сделанным. И это может быть очень интересно, по крайней мере, несколько лет вашей жизни пройдет в очень интересном эксперименте.